Если вам нравится идея минимализма, но пока вы не чувствуете, что готовы встать на этот путь, то у меня для вас хорошие новости. Вам и не нужно. Возможно, это прозвучит неожиданно, но здесь нет никаких правил. Все это зависит от вас. Хотя у всех опыт минималистичного образа жизни разный, если мы спросим давних минималистов о том, какие они могут назвать главные особенности и преимущества такого образа жизни, то мы можем выявить некую закономерность. Главные принципы будут у всех одни и те же, и, что удивительно, они могут положительно влиять на жизнь каждого человека. Даже если вы не совсем уверены в том, что хотите попробовать жить как минималист. Так давайте сейчас разберем главные принципы. Вещи накапливаются и собирают пыль, а новые опыты и впечатления создают яркие воспоминания и открывают нам новые перспективы. Инвестирование времени и денег в то, чтобы делать что-то со своими любимыми людьми, в итоге всегда окупается. Конечно, на создание впечатлений и новых воспоминаний уходит куда больше времени, чем на покупку новых вещей, но оно того стоит, потому что в такие моменты крепнут наши отношения с близкими, с друзьями, мы узнаем их больше, и самое главное, мы больше узнаем себя. Так что не бойтесь расширять границы и стремиться к новым впечатлениям. По мере того, как вы учитесь делать более правильный и преднамеренный выбор, вы приобретаете ясность мышления. Ваши приоритеты становятся более четкими, и таким образом вы создаете пространство для осознанности. Когда вы убираете много бесполезных вещей из вашего дома или из гардероба, то ваше сознание тоже очищается. Не зря же многие люди отмечают, что становятся менее тревожными, и состояние в целом улучшается после очередной уборки вообще есть определенная красота в тех вещах которые мы привыкли принимать как должное и мы чаще думаем и заботимся о своем будущем и забываем ценить то что есть у нас сейчас в данный момент постарайтесь найти в своей жизни место для творчества вообще творческий процесс это удивительный способ для того чтобы избавиться от стресса и других негативных эмоций а самое главное это приносит нам радость и неважно, если вы не умеете петь, танцевать или как-то круто рисовать, ведь самое главное – это процесс, который очень вдохновляет и приносит нам удовольствие. Многих из нас с юности родители настраивают на то, что мы должны обязательно купить себе квартиру, и что это чуть ли не самая главная цель в нашей жизни. Но правда в том, что далеко не у каждого человека в списке его целей покупка жилья стоит на первом месте. Конечно, когда вы снимаете свою квартиру, вы отдаете деньги чужому человеку. И казалось бы, почему бы не взять ипотеку и вкладывать их в свое собственное жилье? Но когда ты арендуешь квартиру, это дает тебе огромную свободу, потому что ты не привязан к месту жительства и всегда в любой момент можешь переехать в другое место, в другой город или даже в другую страну. Тебе не нужно заботиться о счетах и других хлопотах, связанных с обслуживанием жилья. Вообще круто, когда есть свобода выбора того, что делает твою жизнь проще и лучше, независимо от существующих социальных норм. Многие из нас одержимы планированием своего рабочего дня вплоть до каждой минуты. И когда мы вдруг чем-то не заняты, это вызывает в нас некое чувство вины. Но иногда можно просто позволить себе все отпустить и пусть все идет своим чередом. В современной жизни быть спонтанным это означает разрешить себе не сделать что-то, что ты не хочешь делать в данный момент. Не хочется готовить сегодня ужин? Возьми и закажи пиццу. Ничего страшного не случится. И в этом нет ничего такого, о чем можно переживать. Это нормально быть незанятым. Вообще отдых это самая недооцененная и самая важная часть заботы о себе. О себе нужно заботиться. Точно так же, как мы избавляемся от тех вещей, которые постоянно спотыкаемся дома, мы можем просто взять и что-то не сделать для того, чтобы освободить место для чего-то приятного. Хотите отвлечься, почитать или прогуляться, просто возьмите и сделайте это. И мир не перестанет вращаться, если нам с утра было лень погладить футболку. И когда мы делаем себе такие маленькие поблажки и позволяем немножко полениться, мы возобновляем свою энергию для того, чтобы в будущем более эффективно справиться со своей работой. Проявите творческий подход и подумайте, как можно вдохнуть в старую вещь новую жизнь. Коробка из-под обуви превращается в ящик для инструментов, а старые джинсы – в новые шорты или сумку. Если вещь в хорошем состоянии, ее можно продать на Юле или Авито. Также обменять с помощью сервисов баш-набаш, своп-шоп, вам отдам, или отдать нуждающимся через сайты Дар-Удар, Мир-Спасибо и Второе Дыхание. Ссылки на эти сервисы я оставлю в описании под видео, возможно, кому-то они пригодятся. Осознанное потребление позволяет нам не только экономить деньги, но и производить меньше отходов. В маленьких продуктовых магазинах рядом с домом люди менее склонны делать лишние покупки. К тому же там продаются местные продукты, а это значит, что при их транспортировке выбрасывается меньше углекислого газа. Также я бы отдавал предпочтение товарам, произведенным ответственными компаниями, которые стремятся минимизировать воздействие на окружающую среду. Они используют возобновляемые источники энергии, перерабатываемые материалы, также не допускают жестокого обращения с животными и соблюдают равные права своих сотрудников на всех этапах производства. Когда вам внезапно придет идея что-то купить, сделайте паузу, оглянитесь вокруг и попытайтесь понять, почему у вас возникло это желание. Причины могут быть абсолютно разные. Какая-то огромная скидка, красивая упаковка или даже Приятный аромат в магазине. Все это располагает нас сделать сиюминутную покупку. Конечно, реклама – это двигатель прогресса, и я ничего не имею против, но всегда можно научиться контролировать свою реакцию. Если вы чувствуете, что вот-вот поддадитесь этому импульсу, то остановитесь, подумайте, подождите несколько дней, и если решите, что эта вещь действительно вам нужна, то тогда покупайте. Избегайте модных трендов, если, конечно, без них вы не чувствуете себя уверенными в себе. Вы уже знаете свой стиль. Ваш стиль – это то, что заставляет вас чувствовать себя самим собой. Как правило, мы всегда носим одни и те же свои самые любимые вещи, поэтому есть смысл избавиться от всего, что просто занимает место в наших шкафах. Хороший базовый гардероб всегда намного богаче, чем тот, что набит трендовыми вещами, которые скоро выйдут из моды и которые сложно друг с другом сочетать. Всегда старайтесь полагаться на свои внутренние потребности, а не те, что навязываются нам обществом. Нужна ли вам очередная пятая кофта, но другого цвета, или последний iPhone? Конечно, скидка очень привлекает, но действительно ли вам нужна эта вещь? Если вам нравится ходить в одной и той же вещи годами, то зачем же покупать новую и модную, если вы в восторге от старой, прекрасно себя в ней чувствуете и вам в ней комфортно? Не переживайте о том, что подумают о вас другие люди. Они ничего не скажут, потому что им все равно, ведь они сами озабочены тем, что подумают о них окружающие. Вот и все.